Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Карина Саяхова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский федеральный университет улучшил свои позиции в рейтинге WebU Matrix. В Казанском федеральном университете прошла встреча с руководителем Фармстандарт. Ученые Казанского федерального университета нашли генетическую причину мигрени. Одной из главных составляющих стратегии развития университета является международная конкурентоспособность.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 С кем прошла встреча в Казанском университете и какие пути сотрудничества обсуждались, подробнее узнаете в сюжете нашего корреспондента. Руководство акционерного общества «Фармстандарт» посетило Казанский федеральный университет. С председателем совета директоров компании Виктором Харитонином встретился ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. В мероприятии также принимали участие проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Дмитрий Пашин, проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов, директор научно-образовательного центра фармацевтики Юрий Штырлин и директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Ризванов. В ходе встречи обсудили перспективные направления сотрудничества между компанией и Казанским федеральным университетом. Помимо этого, ректор Казанского университета презентовал гостям биомедицинский кластер вуза, отметив наличие единого образовательного пространства подготовки кадров для отрасли. Мы здесь же не только рассматриваем наш центр трансляционной медицины как передачу или масштабирование собственных разработок, протоколов лечения, но и в то же время рассматриваем как трансляцию опыта зарубежных наших коллег, которые ну, по тем или иным причинам не масштабируются в нашей стране, либо разрешения не имеют, либо еще что-то. А здесь, вот там, увидите и небольшие операционные, то есть вот в этом центре все это можно делать, приехав из за пределов страны. В завершении встречи представителям компании были продемонстрированы лаборатории научно-образовательного центра фармацевтики Казанского университета и возможности научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины. Кристина Надышина, Фарид Захитоглы, Универ Универньюз. Ученые Казанского федерального университета обнаружили генетический фактор, влияющий на хронизацию мигрени. Знание об этом позволит врачам заблаговременно определять группы риска,